Добрый день, дорогие друзья, товарищи! Сегодня у нас не подведение итогов, не совещания и даже не награждение в Кремле. Сегодня мне хотелось быть вместе с людьми, которых я глубоко уважаю, ценю за все, что сделано вами и вашими подчиненными за последние годы для возрождения армии, для России. Мы с вами хорошо знаем и помним, в каком состоянии находились вооруженные силы несколько лет назад, знаем, с какой трагедией столкнулась наша страна, на Кавказе прежде всего, знаем, что кое-что сделано и нами лично, но все-таки главный фактор, благодаря которому нам удалось переломить ситуацию, это мужество наших офицеров и героизм рядовых солдат. И поэтому, из всего того, что нам нужно сделать в ближайшие годы, на первое место, конечно, должны быть поставлены задачи социального характера. Нам еще многое нужно сделать по вооружению, по подготовке, по комплектованию вооруженных сил. Но на первое место должны быть поставлены вопросы социального характера. Это касается всех аспектов этой проблемы, и, прежде всего, жилищной. Я хочу выразить надежду, что вы сделаете все для того, чтобы все стоящие перед нами задачи были решены. Добрый вечер. Пожалуйста.